Привет, дорогие друзья! Хочу рассказать вам, в каком отеле мы жили в Барселоне. Вот такой лифт в нашем отеле. Вот мы заходим. Я называю лифт двухкомнатный у нас. Вот, вот первый и дальше вот еще один. Я нажимаю на ноль и сейчас вы увидите, как закрылась дверь. Что, метро да метро отдыхает а сейчас подождем она откроется я это сама покажу какой у нас такой вот антикварный лифтик из двух комнат так сейчас открываемся ой открываемся вот здесь вот толкаем ой толкаем и выходим вот такой прекрасный о -о -о. О -о -о. А если подняться на самый верх, я все думаю, там можно пройти. А вот тут кто-то живет. Видите? Вот тут ящички такие. То есть наш отель находится на третьем этаже многоквартирного дома. Вот дом выглядит примерно вот так. Лестница, посмотрите, какая лестница. Это просто какой-то антиквариат. Вот такая лестница. Такой высокий. Вот туда можно пойти пешком. Надо как-нибудь сходить пешком, а не на лифте. Посмотрите, какая дверь. Я поднялась пешком в нашем подъезде. Зайти никуда нельзя. Но это дверь, это супер, а вот это звоночек, нужно позвонить, а вот это ручка, это вообще просто, наверное, испанский король ее трогал. Ну, да, ну вообще здесь все так красиво, да. И также вот простые испанцы. Так, красота, детали, красота в деталях. здорово здесь красивый холл. Вот такая вот дверь. И мы выходим на завтрак. Прямо у Барселону. Вот так открываем просто. И, Упс. И вот мы в тепле. Все какая жара. Что ага. реальная. А где это самое.. Я предлагаю вот там. Отель находится на перекрестке улиц Университет. Рамбла, и на той стороне Плаза де Каталония вывеска. Собачки уже вышли на прогулку. Номер в отеле я не снимала. Он маленький, довольно убогий. И в 6 утра мы приехали, отель нас не заселил пораньше. Хотя обещал. Из-за это я на него обиделась. И рекомендовать этот отель не буду. Я не вот сюда Смысл там какие Да. Да. Да. Вот наш завтрак, такие вкусненькие бутербрутики, маленькие. Ну это довольно сытно будет. Да. Мне кажется, я сейчас заеду. Угу. Да. Супер. Супер. Вот наши друзья из Польши. А? А том углу наши друзья из России. А? В том углу наши из России. Да. В том углу из России. Супер. Когда окно светлое, у тебя лицо темное. Запела. Вот такие бутылгурдики мы сейчас только что съели. Да, вкусненькие. А еще этот отель обещал мне хороший вид из окна. И смотрите, что я вижу. Хочу показать вам Барселону другую, холодную и зимнюю. Это съемки двадцатого года. Мы останавливались между полетами здесь, в очень красивом дизайнерском отеле. В Барселоне холодно. Просто нет сил. Но зато все красиво. Вон какие дома на горизонте. Вот мы купанный полностью упакованный. Посмотрите, какой интересный дизайн в нашем отеле. Мы стоим на шестом этаже. А это ведь вниз. ощущение. Мы едем на лифте. Приехали. Здесь у нас такой мостик. Я выхожу. Ищем остановку автобуса в аэропорт Улицы пустынная Вообще никого нет На улице сильный ветер и холодно Такая погода Просто по-моему катастрофа. Очень холодно Пошли на остановку А 17 есть? Есть 17 есть тоже